Добрый день! Сегодня мы будем говорить о слове курносы. Что это за такой курносый нос? Какой нос называют курносым? Ну, если внимательно посмотрите в зеркало, подойдите к зеркалу, посмотрите курносый или у вас нос. Что значит курносый? Про такой нос говорят пуговкой, про такой нос говорят вздернутый. А само слово курносый образовалось с помощью двух корней ну один корень естественно нос а другой корень кур или первоначально кор от слова корнать то есть что-то отрезать то есть вот такой вот подрезанный как бы создателем богом нос и называют курносом в этом нет ничего страшного ничего особенного у кого-то нос длинный, у кого-то нос картошкой, у кого-то нос еще какой-нибудь формы, а есть нос курносый, то есть такой слегка укороченный носик. В слове курносый ударение падает на второй корень во всех формах: курносый, курносова, курносому и так далее. Это слово довольно часто используется при описании каких-то людей.